Вот, друзья, у меня тут такое предложение. Э, сказали мне покупать сундук или же юнит. Как думаете? Напишите в комментариях что лучше. Вот смотрите, я могу купить лучников, потому что лучников я умею пользоваться, поэтому могу купить. Или же мне сундук купить. Пишите в этом комментарии, да, и всем привет. Вроде бы это очень дорого. 3000 за сок там карт, 6 карт. Лучнее 6. То есть еще два у нас будет. Минус 6 тысяч получим уровень 4. Это очень конечно, хорошо. Но сандаличек тоже, наверное, хороший. Редкость карты, обычные карты. Кто знает, что лучше, напиши, пожалуйста. Я как синяя кристалла получил, кстати. Наверное, нужно прокачать эти бои. Вот так я согласен. А вы пишите, возможно, я ошибся. Стоп. А, я же один раз мог купить, да? Ну ладно, давай почему плюс все таки а вы напишите возможно сандачок был бы покруче так ну что же давай тогда продолжаем прокачиваться а ну события, возможно откуплюсь у меня эти 6 тысяч монет 4 раз 2 3 4 получаю вроде бы звезды очень хорошо так ну о прям знаете прям бесплатно сандачок так что было бы круче по-моему сундук это круче 3 3 на 4 и плюс еще 1. 4 карты. вау это мир мощно вау очень классно лишь там в конце вау легендарка колдун вуду это я колдуна Вуду знаю В Майнкрафте вот такой есть да мод такой есть данный давно был добавлен Он был еще в тренде чего классно я в него не снимал, ему было 13 лет. Он был дольше 14. Допнуть, все. Соберем ежедневное задание. Получаем опыт и прокачиваем всех персонажей. Еще некоторые люди записывают то, что нужно... Тут донатеры могут выиграть. А чтобы донатер выиграть, мы как знаем, нужно сразу все качать. Но у нас ограничены монеты, поэтому пока что сэкономим. До завершения 52 дня. Так, какая же карта мне вот интересно какая же у нас будет тактика она тактика это скорость как вы знаете дальше у нас э, лучники фините гиганты гиганты как мы знаем нужно потом использовать так давай давай давай давай два секунд. я помню что время ожиданий у нас было до 10 секунд а теперь тоже до 30 что с вами не так игра clash of legends Легенды. Потом... О, нашел, нашел противника. Так, давай. О, я уже на уранге. Ну, чего, блин, тут 4 точки. Куда мне идти? Ну, ладно. Тогда используем лучников. На этой карте нужно лучников, потому что он не найдет. И тем более я сэконом. А может даже не будет призывать, кто его знает. Так, первым делом, друзья, мы должны наверное, точку поставить. Не, мы должны найти, как называется, недостаточно минералом достаточно минералов нужны минералы О, сколько тут заводов ⁇ -мо ⁇ это наверное будет заруба какая-то давай еще призываем так а что будет если я еще призву так смотрим что по ней там а один добавлен кстати все нормально это бах или что можно кучу кучу здесь сюда сюда сюда, сюда чтобы прям все перекопали ограничение это наверное не важно как я понимаю или важно для этих вот зданий что тут не так. так красочек, давай. Так, давайте здесь соберем. Я на подкоплю. Потому что очень важно. Сюда идем, да? Куда мне идти? Давай, давай, давай, строй. Так, а я тут буду думать... А, блин, я забыл про это. Вау, смотрите, сколько тут вас будет строить. Это что, блин, центр? реально этот центр значит вы будет тут э, как мышка сидеть да понятно как мышка я думаю поняли меня мышкам так значит а мы наверно собираем на еще одну базу потом уже воинов вы сразу казарму а то как-то обаиваюсь -мо как, -то как же страшно до да, казарму срочно строить Стоп, так, я же тебе сказал построить казарм давай за убивом. Сейчас будут нападать на нас. На карте ничего не видно. Знаете, я бы хотел что в этой игре добавили? то, что когда нас нападает, был звук какой-то. убил бил, бил, бил, быть какой-то. Так, а пока месяц опасно. Хотя это еще призвем хоть несколько чувачков. Так, 25 секунд. Чем раньше построим, конечно, тем лучше. Так, а теперь нам нужно с этих лучников. Так, да, говорят, еще можно точку сбора поставить, это очень хорошо. Тут у нас никого нет. Поэтому рату поставим Резывайся. Так, сюда, блин. Это наша точка. Все. Новая точка скоро будет захвачена. Поэтому. Бегом, блин! А как там новая точка? -мо, на нас напал один! <laughs> стоп! Стоп! Сюда, чуваки! Нападать. Блин, давай, помоги мне, чувак. Тут вот один рыцарь, блин. Нужно воздушным взять. еще лучников. ⁇ моё Точка сбора. Точка сбора. Ладно. Точка сбора. Отряд. Отряд, блин. Кирочник. Давай, давай, давай. Так, я вроде бы знаю, где у вас. Давай, кулачка одного. Так, второго давайте. Блин, я уже не знаю, что, блин, делать нужно. Так, вы там призывайте юнитов. Бигом юнитов. Он, впрочем, нужен подкреплением. Без этого ж никак. Все, отбили точку, отлично. Точка сбора меняем на эту точку сбором. Как я понимаю, тут у нас еще есть. Маловажно. Чувак, нужно прикрывать их. Что там... -мо ⁇ это реально было опасно. Ну тогда хилочница. Стоп, а где нас Кстати, герой Он уже погиб. Странно, как-то его не заметил. наш герой, супергерой. Так, вы, значит, отряд один, отряд два. Жаль, что нельзя вот так зайти. О. Отлично. Там, чтобы замес пошел. ⁇ ё-моё -мо ⁇.⁇ -мо ⁇ давай быстро очень быстро так один чувак сюда иди на, на, на эту базу ему мой строй ее так вот блин можешь как-то всех взять да потихонечку и строить что-то типа того вот здесь в этом призывайте а ты тут настроить казарм какой-то казарм второй как там карта может прям точку захватить класс Летающих и летающих этих скраб дроп, чё блин? Давай запускай их. Главное тут скорость, как я понимаю. Кстати, тут еще есть кнопочки, я забыл про них нажимать. Смотрю ролики, но я забыл про них. Так, отряд. Отряд. Дым. Нажимаем и нападаем. Отряд, отряд. мою чушь там происходит так нужны знаете чё лучников воинов все остальное Ё моё это прям знаете, игра на скорость игра на скорость это все атака так а блин так нужно что-то обратно думать давайте голем одному ай-о-мо -а -а, знаете это, это не, не реальная скорость я на не успею нужно еще одна база возможно не тут куча баз построить нужно что-то думать все придумал так точка спора пожалуйста точку сбора меняйте её. Да почему почему он всех убивает как это понимать нереально он силен по моему у нее что в миллион миллиард сил что ли блин ого блин у него куча големов чуть что, блин с там хоть остался пожалуйста помогите же вы спасибо голем пожалуйста иди атакуй помоги голему напиши комментариях че моя проблема блин отряд и атакуйте всех этих воинов а -а -а. нужно нужно больше этих э сборов делать на сюда вот давай давай сбор сбор сюда вот делайте так же сборы, сбора куча сюда вот а -а -а. куда сбор вай блин сюда блин идите дальше а, -а чё вы, блин стоите отряд 2 хай будет. затянулась в этой игре тоже будем помогать под сюда вот идем давайте снайперы теперь снайперы пошли Нужно новую войну давать а знаете а тут ограничение есть на данные ресурсы чем сама сможем победить только отряд ночи третье потому что вы спите блин ничего не делаете захватывайте точку снайпер пожалуйста и тоже помогайте так нам знаете что нужно нужно этого чувака взять нужно базу строить полюбался а то это будет наверное очень плохо вот так вот, точка скорость говорить на а блин я переборщил тут, тут, тут, ну, тут, тут на сейчас будет один на давайте закончится копает куча Че, блин, не производит нам призыв о вот это хорошо кстати штучка призыв блин почему я про это еще забыл на точку сбора ставить здесь не понимаю конечно почему точку сбора ставить эй кто базу нашек разгромил не надо так пожалуйста тактику нужно понимать так, точка сбора здесь Что то я уже не понимаю, как играть теперь. Ряд, ряд, пошли. Где? Так у нас тоже. Ряд, пошли. Где? Ну прошу, Гален, ну, тащи О, ха -ха. Друзья, ну блин, ну я что-то как-то перепутал. Это все к плохому ведет. Точку, захватить точно нужно. А давайте так. Ну, прям его на базу. Будем атаковать. Ну, я не знаю, чего вы боитесь, блин. Но я говорю, идти сюда. Вот давайте, блин. Чего бля, бояться, блин? Меня что ли? Ладно, придется вот так делать, мышка кому я это приказал Здесь сюда вот <смех> а ошибки нет тут получается на воина давайте так атакуйте потому что это наверное, очень сильно будет если мы будем атаковать на воинов пожалуйста атакуйте на них да, ты помогать убивать этих вот солдатов коп вот это. Молоточек, который держит как позовут герой в общем-то, как -то я хочу вот так называть, как-то у нас заводик, завод на. Да. У нас есть еще. Наверное, будем тут охранять обороном. Тут обороном. Вот так. А че так было бы бо... можно? атака, блин, это на раз самая легкая играть теперь, просто нажимать атаку на сбор, а так как там призыв, все вроде бы, вроде бы легкая игра теперь, как я понял, просто нажимать атака, атака, атака, атака тебе, давайте воюйте во все стороны, это в конце нужно было делать, блин, а чего не додумался? Потом призывайте. Да, реально. Мы во все стороны бьем. Они они такие. Чего, блин? А я такой. Откуда же я знал? ну твой призыв. Так, чувачок, давай ты у нас будешь. Строить казарму. Хочешь да? вот, Там у нас говорится безработица. Идем сюда вот копать. Тоже безработица. Идем тоже сюда копать. Давайте. Это тоже у нас безработица. Вот, кончаются ресурсы. И блин, он говорит, что я не сдамся. А это какой-то все поздно. Есть обычная кнопка атака. Без усилий наших. То вроде бы стало очень легко. Я так думаю, вс ж так тяжело. А, все ушли, все ушли воевать. Вау! Ну все зарубу смотрим Так, у меня тут есть еще соточка, давай. Бам! сделаем на 40 секунд нужно ждать бабах замок уничтожен он наверное не хочет даваться ну блин прикольно теперь я новой функции знал узнал это наверное четко станет в скором времени если вы не знали про эту функцию нажимаете атака и все на всех это в конце конечно нужно сначала нужно тактика потом что все в конце эй блин куда он идет а копать идет понятно ну и тебе уже конец сейчас туда туда эти всем а вот тут что тут не делать атакуйте на всех блин атаковать нужно атака атака кто тут стоит О, у них тут была база откуда я знал 52 бои блин давайте копайте вау это наверное, было мощно а что это значит невозможно добавить в очередь призыв построить больше зданий а тут хоть скорость идется, или а, максимум 200 слоев. Вау, уже все. Только остается бахать э, бапы. Кстати, зря мы их недооцениваем, эти бапы. Они в конце очень помогут. Заверши быстрый игру. Или в конце, значит, когда там закончатся ресурсы, он уже сдался отлично. И таки это хорошая колода, что он скажу Так, ну давай прокачаю мне как-то понравилось зато опыт им тогда качаем на максимум и минус конечно ваши ну вроде бы все нормально что я получу друзья 2000 монет и потратим монет но это вроде бы нормально события на хэллоуин вау хелвин через 8 дней ждите новых хэллоуин и новую там обнову. а новую какая версия вроде бы какая-то непонятная он там было там не было вообще 2.2 там какая-то 18.02.08, типа того. А в других играх все по-другому. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на эти каналы. в новую тактику мы изучили, просто атаковать в конце. Если мы все примезучим, то, наверное, уже будем что-то получать, что хорошенькое. Так, давай, давай. Что я про получу, блин, не заметил. Вау. О, отлично. Так, качнуть можно. Да можно. Так, давай, давай, давай. А, блин, не хватает достижения. Достигните лиги железа 1. Лига, блин, где это лига? Железо 1. Там не железо 2 есть. Вау, я в рейтинге железо 2. Как он такое? слабое или не? У меня вроде не слабо. Вот, нажимай железо. Я не закачнуть. Почему? Что мне блин не хватает? Участник. Ну ладно, всем удачи, всем пока. Ссылки на все каналы в описании, ролики тоже пока.